В типичном городе, неважном, обычном городе одном, стоял простой, одноэтажный, вполне обычный частный дом. И в этом доме при обычном жила обычная семья. Глава семьи являлся лично владельцем данного жилья. Его супруга отвечала за чистоту и за уют. Она порой права качала, чем, безусловно, докучала, но противления не встречала и точно знала не побьют. Еще в семействе были дети – Маруся, Коля и Вадим. Вадим учился в классе третьем, Вадиму был необходим покой для подготовки к школе, чему мешала иногда веселая Марусь из Колей безудержная чехарда. Вадим всегда терпел вначале, потом заканчивал терпеть, и брат с сестрой мозги включали, сидели тихо и молчали, поскольку ума заключали, что может крепко прилететь. Еще был пес, довольно старый, и кот, довольно молодой, и в отношениях этой пары был мир, хоть и худой, не замечая пса, отважно бродил по дому наглый кот, порой вел себя вальяжно и нарочито эпатажно, а пес терпел, что очень важно, поскольку знал, что огребет. На этом не кончались споры, и горячо между собой на кухне спорили приборы. За первенство вступая в бой, был телевизор, что задорно. Победный ритм задавал и холодильник, что упорно все чаще в схватках побеждал, и чайник, что шипел на кружке и наводил на чашки страх, и только старая кукушка, которая жила в часах, ни с кем ни разу не вступала в конфликт на всем своем веку. Старушка будто что-то знала, тихонько время отмеряла и беспристрастно куковала. Куку, -ку, родимый,